Об этой истории без преувеличения слышали уже все. Пожилая женщина в одном из сел Украины вышла встречать солдат ВСУ с красным знаменем победы, ошибочно приняв их за русских солдат. Украинские боевики, конечно, не упустили шанс поиздеваться над беззащитными стариками. Бабушка нашла, чем ответить неонацистам. О том, как обычная пожилая женщина из села стала символом сопротивления неонацизму, смотрите далее. О, хорошо, а ну разверните вот эту тряпочку, знамя, знамя разворачивайте, да, да, да, да. Успешной походкой, а в ее почетном возрасте для этого необходимо приложить немалые усилия. Украинская бабушка с советским флагом идет встречать, как она думает, российских солдат. Вы нас ждали? Ждали, конечно. Ждали, да. Еще не понимая издевок украинских неонацистов, которые в виде подачки отдают ей пакет с продуктами, бабушка со слезами говорит, что солдатам еда нужнее продукты. А вам же надо. В главное, чтобы быть. За русский мир держите. За Путина. вам надо. Фамилия российского президента приводит украинских неонацистов в бешенство. Боевики отбирают у бабушки флаг. Далее, без комментариев. Слава Украине! После этого женщина демонстративно складывает продукты обратно в пакет и возвращает их неонацистам. Бабушка просит отдать ей флаг, но видео обрывается. Буквально за сутки ролик со смелой старушкой с флагом стал вирусным. Об этой женщине говорят на многих крупных телеканалах. Ведущий первого российского канала не смог сдержать слез. У меня просто нет слов. Знаете, говорят, преклонный возраст. Так вот, Сейчас не знаю, как вы, а я увидел, что значит непреклонный дух. Видео, на котором беззащитная бабушка не прогибается перед двумя вооруженными до зубов украинскими неонацистами, стало вдохновением для тысячи людей. стрит с изображением пенсионерки, держащей в руках советский флаг, действительно появился в одном из районов Екатеринбурга. Уральские художники изобразили жительницу Украины, которая для многих стала настоящим символом смелости и достоинства. И если для россиян старушка из украинского села – герой, то ее сограждане думают совсем по-другому. Просто бабушка уже выжила из ума. Карга старая, шуруй к своему путлеру вслед за российским кораблем. Тебя тут никто не держит. А есть видео, где ее живьем сжигают. После таких высказываний знаю, в сети за судьбу старушки действительно становится страшно. Переживают за нее и россияне. О поступке пожилой женщины говорят на заседании ООН. Очень хочется верить, что с бабушкой ничего не случилось, ведь ее подвиг и смелость уже вдохновили многих. Хочется также верить, что уже совсем скоро она дождется освобождения и сможет без опаски вынести из дома Красное Знамя и в священный для всех нас День Победы почтить память своих родителей и тех, кто освобождал Украину от нацистов. Многие надеются, что скоро Украину освободят от неонацистов, чтобы такие благородные люди, как эта обычная бабушка из украинского села, смогли спокойно высказывать свою позицию и чтить память тех, кто отдавал и отдает за нас свои жизни. Надежда Ландина, Панорама.